помещение для выращивания цветов. Вот этот вот вчера сделал 6 декабря стол. Мало сделал? Наверное, мало. Сегодня с утра все сделал. Вот стену. И вспомнил историю. Один товарищ с ютуба мне меня стал учить. Такой уж умный. Я Раньше делал э, боксы и, ну, как, как все, вот, таким фольгированным материалом и делал. Но посмотрел, ерунда-то получается. Тут вообще черные места. И я говорил, что лучше поставить, скажем, вот такой белый лист. Он лучше отражает, чем вот этот тут вот материал ваш. Ну, все сказала. Я учился на тройке. А ты, видно, учился хуже. Ну, такой синдром Наполеона, что типа он гений, а остальные все дураки. Вот. И сказал, что вот этот материал отражает 100%. И свет никуда не девается. Он просто вот так вот гуляет, отражается от одной стенки во второй. Вот. Я ему сразу не ответил. А сейчас отвечать, что уже год прошел, все там вспоминать, искать его в комментариях, это все затруднительно. Просто тем, кто не видел, я говорю так, ну более, так сказать, подробно. Вот смотрите, вот видите, свет отражает. Вот окно, он падает, свет отражает. Тут я согласен, отражает, но тут-то темно, понимаете? И тут надо следующее учитывать, что он сто процентов не отражает вообще, даже здесь сто процентов не отражает. А сколько лучше всего померить прибором? А так интуитивно я говорю утверждаю что хоть бы 10 процентов отражал остальное все поглощает вот зеркало когда вы поставите да там сто процентов а тут хоть бы 10 дальше у зеркала поверхность идеально а тут вот в буграми и понимаете свет попадает туда он неровно отражается вот скажем вот там окно окно да а вот стенка противоположная Свет попадает сюда, но он обратно не отражается. Нет, с чего вы решили? Это не зеркало. Он куда попало отражается. И вот вы смотрите, вот кто попадает в вам в глаза свет, вот оно и светится, допустим. Вот попадает вам в глаза, светится. А вот это не попадает. Почему? Да потому что он не так отразился. Он куда попало отразился. Во-первых, он 10% всего лишь от, отразился от этой э, поверхности. Во-вторых, он рассеивается. То есть и туда, и сюда, и туда, куда попало. Еще момент. Поверхность любая, хоть это, хоть это, она не только отражает, она еще и поглощает. То есть свет идет 100%. Вот попадает сюда, отражается всего 10%. Отражается, допустим, куда угодно, ну, допустим, даже на эту стенку. Вот. Он попадает сюда 10%. Отсюда еще 10% идет. То есть 90 поглощается 10%. Он попадает на эту стенку, там еще 10% он отражается всего лишь. То есть от каждого отражения он теряет 90%. Что ж там останется? Вот этому балбесу я говорю, ну, он, наверное, не зайдет, но... Э -э, это не моя мысль. Я просто посмотрел и согласен с человеком. Вот я прочитал на ютубе, говорит, лучше белый лист поставить, чем, чем вот такую херню. А действительно так вот сколько она тепла отражает эта пленочка я тоже очень сомневаюсь очень вот у меня здесь 15 сантиметров пенопласту там да тепло держит а это что тоненькая фольгированная там микрон может быть этого алюминиевого наплава пленочки что же там она удержит отразит бред какой-то еще момент освещать конечно окна мало тут углы у меня вообще темные, поэтому вот такая лампа одна я сюда выведу, и вторая лампа сюда. Вот смотрите, вот эта лампа, да, там по законам физики как? Чем она ближе, тем, естественно, свет ярче. То есть вы в два раза удаляете лампу от, допустим, ваших цветов, а световой поток... Уменьшается в 4 раза. Вот и все. Такая арифметика. Один-двум. Поэтому я хочу ее сделать не просто там, чтобы она висела, а опустить ее сюда. Ну, Еще раз говорю, ну. Или вот, вот такой лес, да? Какая светоотражающая способность? Вот свету сколько отражает? Или вот? Да тут все черное. Ну черное же. <hair voice> чем отражает? Вот сравнить. Кто там спорить будет со мной? Ну, поспорьте. Нет, спорить не надо. Лучше покупай прибор, снимай видео и давай мне ссылочку на свое видео. Тогда я поверю. А так, с помощью умозаключения, я вижу, что я прав.